Приветствую, уважаемые друзья, коллеги, новички. Я всех рада вас приветствовать на нашем э, вебинаре. Сегодня я проведу обзор нашей платформе K-MAT Club и расскажу, как здесь может зарабатывать Каждый желающий. Я представлюсь, меня зовут Елена Туманова, я лидер компании K-Mat Club и уже давно зарабатываю в интернете, поэтому мне есть, что вам сказать, мне есть, чем с вами поделиться. Ну и, конечно же, сегодня особое внимание я обращаю на новую компанию, стартап, и называется это K-Mat Club. Если у вас будут какие-то вопросы, я обязательно оставлю в чате ссылочку. Вы можете перейти в наш командный телеграм-чат и задать свои вопросы. В нашем телеграм-чате очень много лидеров, кто сможет с удовольствием ответить на ваши вопросы. Ну, а я буду экономить наше с вами время и приступаю. Платформа Кемат Клуб запустилась совсем недавно, в конце апреля она была запущена и уже буквально с первого месяца начала приносить доходы для своих партнеров. Почему именно я обратила внимание на эту платформу, буквально один день я ознакомилась с информацией и на следующий день я уже э, начала инвестировать э, в эту платформу и в ближайшее время уже начала получать свои доходы. Давайте расскажу, что же это за система и почему здесь вот именно сейчас нужно быть каждому для того, чтобы построить не только пассивный доход, но и активно начать зарабатывать в интернете. И это очень просто делать на нашей платформе не только опытным предпринимателям, интернет-предпринимателям тоже давно зарабатывает в интернете, но и тем, кто впервые пришел в интернет и ищет для себя источник дохода. Итак, добро пожаловать в международный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 Интересно. И эта тема актуальна именно для тех интернет-предпринимателей, кто уже давно находится в интернете, имеет гениальную идею, но не знает, как ее воплотить. Так вот, обратившись на нашу платформу или став инвестором нашей платформы, или воспользовавшись нашими алгоритмами, Каждый может создать и реализовать свою гениальную идею. Ну и, естественно, запустить на платформе собственный бизнес-проект и, конечно же, его монетизировать. Первым таким проектом у нас был Insign Turbo 4. Это матричный сетевой проект, который запустился несколько недель назад и уже дает нам очень даже интересные доходы. Этот проект придумала и предоставила...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 от суммы в стейкинге. Что такое стейкинг? Я обязательно скажу, но уже сейчас, прямо сейчас скажу, что это один из самых любимых инструментов для заработка на нашей платформе. В экосистеме у нас уже сейчас несколько видов доходов. Несмотря на то, что платформа работает всего несколько месяцев, и это реально работающий бизнес, и мы здесь уже прямо каждую неделю, каждую неделю мы, конечно, уже получаем свои доходы. Итак, первое – это продажа лицензий на создание собственных проектов. Далее – продажа токена КМ для участия в проектах платформы. У нас есть свой собственный внутренний токен, и с помощью которого мы инвестируем и а, в КМ мы Зарабатываем свои деньги. 1 КМ приравнен к одному доллару, поэтому для инвесторов нет никакой опасности, что КМ может резко опуститься и мы можем потерять свои деньги. 1 КМ равен одному доллару, здесь все стабильно. Следующий момент – это Продажа рекламных баннерных мест. Кто занимается продвижением своего бизнеса в интернете, тот понимает, что рекламные места и реклама вообще стоят определенных денег, иногда даже очень больших денег. Так вот, наша платформа как раз и занимается продажей баннерных мест. Следующее направление – это услуги по индивидуализации проектов. То есть если у вас есть гениальная идея, вы задумались создать сетевой проект, но вы хотите что-то такое особенное, и если это не подходит под наши алгоритмы, то, конечно же, наши специалисты создав... создадут для вас ваш особенный проект с вашими отличительными особенностями и, конечно же, вы сможете реализовать на нашей платформе и монетизировать свой индивидуальный проект. Далее, запуск собственных проектов на платформе. Наша платформа очень скоро начнет запускать свои собственные проекты, и это, конечно, увеличит прибыль всех наших участников. Следующий, совместный запуск проектов, то есть если вы интернет-предприниматель, у кого есть гениальная идея, но у вас недостаточно средств, чтобы запустить свой собственный бизнес, вы можете обратиться к нашим основателям, и на нашей платформе, объединившись, вы сможете создать и запустить проект. Естественно, это будет выгодно обеим сторонам. Обращаю ваше внимание еще на один очень интересный инструмент. У нас есть токен KMX и этот токен уже выпущен и торгуется на бирже PancakeSwap. Токен КМХ с потенциалом роста X15 и маркет-мейкинг. Кто знает, что такое маркет-мейкинг? Это замечательно. Кто не знает, я сейчас поясню. То, что совсем недавно происходило с биткоином, с эфиром, со многими известными криптовалютами, кто-то управляет, Спадом от цены на токен, на криптовалюту и ее увеличением. Так вот это и называется маркетмейкинг. Соответственно у нас тоже будет market making и мы сможем сами управлять своей, своим токеном. Плюс Услуга KMX Pump, при которой за выполнение определенных условий участники смогут подключаться к чат-боту, который будет давать вам сигналы нашего токена. То есть мы с вами вместе, со всеми, кто выполнит определенные условия, мы сможем управлять стоимостью этого токена. А здесь заложены, конечно же, очень большие деньги. На осень у нас запланирован запуск своего собственного проекта. И называется это мультипрограммная жилищно-распределительная система. Это, несомненно, очередные доходы, очередные иксы для участников. Потому что все партнеры, кто уже начал инвестировать и зарабатывать на нашей платформе, с удовольствием участвуют в различных направлениях, в различных проектах, которые запускаются на нашей платформе. И это очень приятно и очень денежно. Давайте посмотрим, какие же проекты запланированы на 2022 и 2023 год. Запуск КФФ фонда – это венчурный криптовалютный фонд с самой справедливой и безопасной моделью опциона с доходностью от, 2% в сутки в первые месяцы после запуска. Именно вот когда будет запускаться этот продукт, именно этот инструмент, чтобы получить самую максимальную доходность, все желающие должны быть именно вот сразу же на самом старте, чтобы получить вот эти сливки целых 2% в сутки. Конечно же, со временем, с развитием этого направления, Процент будет снижаться и уже перейдет в более низкие проценты, но, конечно, тут будет уже другой этап развития. Следующее направление P2P эквайринг. Каждый может предоставлять свои счета в аренду и. За это получать от 2 до 5% от оборота по счетам. Вот Это очень выгодное и очень нужное направление, когда мы можем помогать всем интернет-предпринимателям осуществлять различные взаимозачеты, и каждый, кто предоставит в аренду, будет зарабатывать еще и на этом. Кстати, открою небольшой секретик. Я уже начала тестировать это направление, и поверьте, оно мне очень нравится. Следующее направление – это кеймат-лотерея. Далее. Кеймат социальная очередь. Далее. Кеймат P2P кредитования. Вот этот инструмент, он э, очень востребован сейчас на рынке, но такого продукта еще нет вообще. Это э, такой инструмент, который позволит друг другу... Занимать деньги без походов в банки, без походов по каким-то инстанциям, без спорных дополнительных документов. При выполнении определенных условий, те люди, у кого есть излишки денег, могут давать кредит тем людям, которые хотят получить на свои нужды деньги. Это будет очень востребованное направление, и я жду его с нетерпением. Следующее направление – имат крипто сделок ну это говорит само за себя чуть подробнее будет конечно же на, на момент запуска этого направления и следующее направление что у нас запланировано это кеймат международный платежный крипто кошелек вот все эти направления сейчас находятся в тренде и когда я увидела вот эти планы компании, конечно же, я сразу приняла решение, потому что на сегодняшний день это очень востребовано, это очень денежно, и это, и это тренд. Как заработать с GameMath? Ну что ж, я обещала вам рассказать более подробно об, о самом любимом инструменте, который мы все активно используем. Это стейкинг. Стейкинг ⁇ это совершенно пассивный доход когда каждый участник отправляет определенную сумму денег на стейкинг, и каждую пятницу совершенно в пассивном режиме мы получаем свои дивиденды. Что нужно сделать, чтобы участвовать в стейкинге и уже в следующую пятницу, буквально вот через два дня, уже получить свои миссионные свои дивиденды. Для этого необходимо купить токены KM, повторяю, один токен KM равен одному доллару. Купить токены, отправить их стейкинг, вы сразу же становитесь совладельцем платформы и начинаете получать с этого доход. Стоимость токена фиксирована, а значит, у инвесторов не будет проблем с волатильностью актива. Начисление дивидендов происходит каждые 7 дней. Минимальная сумма для отправки в стейкинг – 10 км, то есть всего 10 долларов, а максимальная доходность при статичной сумме достигается 500% или x5. Я, конечно, рекомендую вам отправлять в стейкинг не менее 100 долларов, потому что, у вас откроется еще один источник дохода, и вы начнете зарабатывать 15%, 15 от суммы депозиты каждого вашего приглашенного. Приятно? Конечно, приятно. А у нас всего можно открыть 6 линий. Об этом я расскажу чуть позже. Давайте сделаем расчеты. Если вы отправили... 100 долларов на стейкинг и каждую пятницу начинаете получать свои комиссионные вот прошлые начисления у нас были за неделю мы заработали 4,9 процента на сумму своего депозита можете сами посчитать сколько денег вы хотите зарабатывать каждую неделю и соответственно сделать соответствующий депозит в стейкинге сумма Тело депозита не выводное. Расчет может быть следующим. Вы заводите 100 долларов, каждую пятницу получаете свои комиссионные вместе с телом. Тело включено в проценты. И по истечению срока на вашем депозите, если вы не будете подкладывать деньги, всего вы заберете деньги со стейкинга, и ваш депозит будет работать ровно 100 пока не увеличится в 5 раз и того конечном итоге у вас будет 500 км или 500 долларов просто считаем 100 долларов это тело вашего вклада и 400 долларов ваша чистая прибыль я думаю это отличный инструмент которым просто необходимо пользоваться каждому партнеру. Если вы не хотите никого приглашать, у вас есть свободные деньги, вы просто кладете на стейкинг деньги и просто каждую пятницу радуетесь своим комиссионам. Где еще мы можем зарабатывать? Это инвестирование в проекты, инвестирование своих финансов или компетенции, своей интеллектуальной возможности в готовящейся к запуску проекты. И, конечно, компания вам будет за это щедро оплачивать. Участие в запущенных проектах на платформе. Это то, что мы делаем с нашими партнерами, с моими партнерами. Мы участвуем в. В каждом проекте и намереваемся участвовать дальше во всех проектах, которые запускаются на нашей платформе. Это наши деньги и, конечно же, наши положительные эмоции. Даже если вы лично не участвуете в проекте, но вы инвестор нашей платформы, то вы в любом случае будете зарабатывать с любых денежных перемещений или участия ваших партнеров в любом другом проекте, даже если вы не участвуете. Ну и где мы еще можем зарабатывать? Это, конечно же, мы можем торговать токеном. Купка и продажа токена KMX на внешней децентрализованной кредитобирже PancakeSwap. Пока это PancakeSwap, я уже и покупала токены, и продавала токены, и уже даже в небольшом профите. Какие выгоды лидеров и активных партнеров? Кейма-клуб это в первую очередь сетевая площадка, поэтому поощрение за сетевое продвижение достигает аж до 40% от оборота. Как у нас подключается партнерская программа? Если вы выполняете определенные условия и на стейкинге у вас не менее чем 100 км или 100 долларов – либо вы участвуете на нашей платформе, сумма не менее 100 км, то у вас открывается первая линия, и она принесет вам 15% суммы участия в ваших рефералов. При выполнении условий, участия в любом проекте суммарно не менее чем 200 км, у вас открывается вторая линия, и вы еще и со второй линии зарабатываете 10%. Третья линия вам принесет при соблюдении условий 5%. Четвертая линия 4%, если вы выполняете условия. Пятая линия 4% и шестая линия 2%. По-моему, великолепный маркетинг-план, великолепное партнерское вознаграждение. И, конечно же, я приглашаю всех активных интернет-предпринимателей, заходить в наш бизнес, зарабатывать, строить свои структуры и воспитывать своих лидеров. Кроме партнерской программы, кроме пассивного дохода, у нас есть еще ранговая система, то есть это то, где мы можем делать себе еще дополнительный доход. Когда мы регистрируемся на платформе, мы имеем ранг «Участник». Когда у нас открывается вторая линия, мы приобретаем ранг «Специалист», и компания выплачивает нам премию 80 КМР или 80 долларов. При открытии третьей линии у нас открывается ранг «Профессионал», и компания нам выплачивает премию 500 КМР или 500 долларов. Вот я достигла ранга профессионал в течение первого месяца, и компания мне за все время, за мою работу, выплатила мне 580 долларов. Это, конечно же, очень приятно к тому моему доходу, который я, конечно, получаю постоянно на этой платформе. Следующий, уже более серьезный ранг, это предприниматель. Здесь у вас открывается четвертая линия, и вы получаете премию 3000 КМР или 3000 долларов. Ну и самый наивысший ранг у нас магнат, когда у вас открываются все линии, у вас соответствующий товарооборот и ваша премия составит 5000 КМР или 5000 долларов. Вот такие премии вы можете за свою работу получать от нашей платформы. Также обратите ваше внимание, что стоит пригласить партнеров всего лишь один раз, и вы будете постоянно получать внушительные партнерские вознаграждения за действие ваших рефералов в любых проектах. Ваш приглашенный отправил в стейкинг, вы получили вознаграждение. Участие в жилищной программе, вы получили награду. Стал инвестором в готовящемся к запуску проекте, вы по-прежнему получаете выгоду. Насколько просто делать приглашение и строить структуру? На самом деле это очень просто не только опытным лидерам, но даже ночкам, потому что здесь есть то, что мы очень любим. Вот очень любим все пассивный доход. Пожалуйста, участие в стейкинге. Можете никого не приглашать но уже начинаете зарабатывать. Ну а если вы активный пользователь интернета и умеете строить структуру, то, конечно, компания поможет вам это делать и упростит вашу работу. С самого начала мы хотели упростить жизнь и карьерный рост для наших участников. Мы хотели максимально увеличить эффективность работы лидеров, передавая лидерам только ту часть, деятельности, которую лидеру выполняет лучше всего. Это, конечно же, общение с людьми. А сложные вещи, типа составления рекламных кампаний, таргетинга, парсинга аудитории и тому подобного, конечно же, пусть это делают соответствующие специалисты. И я хочу представить вам тот инструмент, который получают у нас все активные лидеры, кто выполняет определенные условия. Этот инструмент называется KMATWeb, и компания дарит каждому активному участнику. Что дает KMATWeb? Это трафик от полутора тысяч человек на полном автомате. Для того, чтобы получить вот такой инструмент, вам достаточно выполнить условия и э, вам достаточно создать свой телеграм-чат. Ну а дальше... Компания начнет наполнять трафиком ваших потенциально возможных партнеров на полном автомате. Что же делать с этим трафиком? Вы получаете людей, рассказываете о платформе, ведете свои чаты, ну и, естественно, всех заинтересованных, регистрируете свою команду и получаете... Колоссальное вознаграждение. Экосистема Кеймат – это успешный пример проекта, который преобразует идеи и общественное внимание в деньги прямо сейчас. В дальнейшем сила и влияние платформы на международном уровне только вырастут. И, конечно же, я всех приглашаю присоединяться к нашей платформе, не затягивать, Присоединяйтесь уже сегодня, начинайте уже в эту пятницу получать пассивный доход, создавайте свое будущее, создавайте свои доходы, и, конечно же, кроме того, что вы будете зарабатывать деньги, вместе с нами вы еще будете обучаться, потому что в перспективе у нас создать обучение, и я уже работаю над этим. Я создаю получающий курс для всех партнеров нашей компании, как развиваться в интернете, как работать социальными сетями, как устанавливать автоворонки, как получать огромный трафик и при этом тратить минимальное время и получать максимум результатов. А сейчас обучение находится в стадии разработки, то вы можете уже пользоваться теми инструментами, которые я уже создала. Для этого вы меня можете найти на YouTube-канале. Напоминаю, кто зашел попозже, меня зовут Елена Туманова. набираете на YouTube Елена Туманова «Автоматизация бизнеса», находите папочку «Автоматизация бизнеса», «Уроки», то есть там много папок, где есть уроки, они, может быть, немножечко не в системе, но вы всегда сможете найти те видеоуроки, которые будут вам полезны для того, чтобы строить свои структуры. А также можете найти меня ВКонтакте. У меня есть даже курсы, которые я просто дарю вам. Для этого нужно просто подписаться на мою страницу, и вы можете пользоваться бесплатными некоторыми моими курсами. На этом все. Если у вас остаются вопросы, я сейчас постараюсь отправить сюда ссылочку на наш чат. Надеюсь, его сейчас видно. Напишите мне, видно или не видно вот эту ссылочку. Все вопросы вы можете задать в нашем информационном чате, где... Наши лидеры, и я в том числе, там меня вы тоже можете найти, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну а я не буду больше занимать ваше время, желаю всем хорошего вечера, хороших заработков, не теряйте время, присоединяйтесь к нашей платформе, и я желаю всем нам процветания и хорошего профита.